Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео у нас будет платформа на обзоре CoinEx. Выходит она у нас на страны СНГ, на русский рынок. В общем, также у нас она залетает красиво, делает хорошие бонусы, хорошие подарки. В принципе, в общем, давайте сейчас разберем сами эти бонусы. У них проходит мероприятие с 27 по 10.02. Проходите верификацию регистрируемся, вносим свои данные, а, потом делаем депозит, допустим, там от 10 долларов, чисто так, символически, и вы получаете, а, если вы попали там, в первую тысячу, там 5 долларов, во вторую, там уже по 4 доллара, ну конечно же меньше. Для кого то подойдет платформа? Для тех, кто хочет, скажем так, легализовать свои средства, в плане каком и обезопасить самого себя То есть кто-то решил там загнать свои бабки На биржу И спокойно, нормально торговать В случае чего, если не до того, что случится Всегда бабки смогут вернуть а, Для этого как бы и нужна верификация Что у нас еще, какие конкурсы будут Конкурсы у нас какие тут а, Это получается По телеграмму там такое Ну простенькая тема будет а, Также там, если вы трейдер Маржинальная торговля, то есть именно, чтобы у вас прибыль была больше 1000 USDT. Ну и, конечно, и по другим контрактам бессрочным получается AU10 зелени. Также еще есть разные моменты, там можно полторушку выиграть а в токенах. Ну, то есть полторушка USDT нормально получается. Что еще хотел сказать? <coughs> Влетели они, я же говорю, на страны СНГ. То есть это у нас будет Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, там Киргизстан, я не знаю, там Грузия. В принципе, если они заходят под верификацией, все пользователи должны будут ее пройти. Соответственно, могут заходить крупные компании на данную платформу. Трейдеры могут сами себя обезопасить И в принципе торговать, как бы, ничего не боясь, что денег куда-то опять же улетят. Ребята, что я могу сказать еще? Не знаю, платформа как бы серьезная, то есть она уже как бы не один рынок покорила и заходит к нам. Так что тогда давайте оставляйте свои комментарии, ставьте лайки под видео, напишите, что вы вообще думаете. Вот как вам, допустим, вот многих, кто на Binance, кто еще здесь сидит, а как вам вообще? Вот зайдите, посмотрите, проверьте, допустим, данную платформу, и оцените, и скажите, что вы вообще думаете. Насколько она вам понравилась, какие вы увидели здесь преимущества, какие вы увидели достоинства. Мы, конечно же, потом еще видео запишем поинтереснее, более глобальнее. Это такой, скажем так, небольшой новостной вброс был. То есть, можете и бонусы похватать, и сможете немного подзаработать. Ну, на этом у меня все. Давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.